Господь, гляди, не на опасном ли я пути? Право ли перед Тобой сердце мое, что бьется в груди? О, Господь, взирай на верный путь меня на если себе на беду я взор отведу, меня возвращай. Ты возжигаешь светильник мой, Бог просвещает. Ты свой лик от меня не скрой, Я не свою храну. Господь, суди Мои стремления, мои пути. Милость со мною Твоя, Ведь в истине я Повсюду ходил. Ой, я к Тебе спешу И знаю то, что не небо. И мои на тебя, к тебе душу я свою возношу. You Ты возжигаешь светильник мой, Бог просвещает тьму мою. Светлый свой век от меня не скрой, Я непорочно свою храню.